В сегодняшнем дайджесте я расскажу о положительных новостях, связанных с криптовалютой призм. Кто-то скажет, что все это ерунда и они ждут новостей от разработчиков, но лично мое мнение, что таким комментаторам надо вернуться обратно в хайпы, где админы им будут вешать на уши лапшу, ведь там и правда все зависит только от решений и действий администраторов. Но мы с вами говорим о криптовалюте, которая по праву считается децентрализованной. Кстати, зачастую хейтеры пытаются сравнить призм с биткоином и указать на то, что биток настоящая крипта, а монета призм обычный хайп. Я опущу все технические моменты, в которых биткоин уступает к криптовалюте призм, хотя возможно если мы соберем под этим роликом 555 лайков, я запилю обзор и об этом. Но внимание я хочу обратить на то, что создатели биткоина с момента создания монеты ни разу не объявились и пальцем о палец не ударили для его продвижения, ну как минимум публично. Ну а теперь к новостям, которые появились благодаря крипто в сообществе призм между прочим и Биткоин обязан таким же людям за свое развитие 23 октября состоится бой грачика базыня на турнире белла бой за топ-10 в полусреднем весе нет я не переквалифицировался в спортивного комментатора все дело в том что у нас в сообществе прошел сбор и мы выкупили рекламное место на футболке бойца где будет размещен логотип криптовалюты призм между прочим для подобных целей и был организован организован фонд о котором я говорил в прошлом ролике а посмотреть бой скорее всего можно будет на канале продвижения призм но как минимум владелец канала постарается все организовать ну что раскачаем призм на билатор 269 Ссылку на актуальную информацию я опубликую у себя в телеграм канале, а найти мой канал вы сможете как всегда в описании. 17 сентября на канале почти биржа Сиджин, это в принципе тот же самый Рой Клуб, вышла новость, что они прощаются с призм. В самом же Рой Клубе это уже произошло. Я думаю, что на моем канале еще появится история участников о том, как Мошкин, используя Сигин и Рой Клуб, не отдает людям монеты, ибо жалобы уже поступают, но сейчас не об Основа а обращаюсь к бывшим держателям своих монет призм у забывшего принять свои таблетки Вовы. Все те бредни, что вы слышите от Мошкина, не более чем вымысел, чтобы отсеять соображающих и брить дальше лошьё, имея хоть каплю мозга и умение логически размышлять, вы сразу же в этом убедитесь. Пораженные призмачи уже в курсе, а всем остальным сообщаю, делистинг призм с баблосборов связанных с рой клубом это неплохо, а наоборот, одним ударом мы избавились от крупного пула, который посягал на децентрализацию в системе, к счастью у него ничего не получилось, плюс ко всему мы больше не будем нести репутационные удары при очередных скамах в рой клубе, которых уже было навалом и которые обязательно будут, пока существует трой. и под этот случай даже был организован конкурс. Проводит его Константин, а призовой фонд составляет 150 тысяч монет. Первые 100 участников, выполнивших условия, получат по 500 монет. А также дополнительно по 10 тысяч призм получат люди, которые войдут в топ-10. Подробное описание конкурса вы найдете на канале Константина по ссылке в описании. Между прочим, я не буду принимать участие в данной акции, так что на главный приз по-прежнему 10 президентов. В завершение упомяну о статье, которая пошла гулять в чатах Телеграма. Из источника в BBC мне стало известно, что Дмитрия Васильева, создателя биржи призмбит, 11 августа арестовали в аэропорту Варшавы. Он был задержан на 40 суток, откуда возможно будет экстрадирован в Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Более подробную информацию вы найдете по ссылке в описании. Ну а я напомню, что хранить свои сбережения на биржах крайне опасно, тем более когда есть замечательная альтернатива в виде личных кошельков и нот, где только вы распоряжаетесь своим имуществом. Я ни в коем случае ни в чем не обвиняю Васильева, а всего-навсего призываю вас к здравому смыслу. Ну а Диме желаю удачи в сложившейся ситуации, пусть все будет по закону и справедливо. А теперь небольшое вечернее видео на тему статистики. В данном случае мы смотрим статистику посещаемости домена. Prism Space, что, в принципе, равно посещаемости доменного имени wallet.prism.space это кошелек Prism. На данной карте мы наблюдаем количество запросов за последние сутки. Будем смотреть за 24 часа. Мы увидим, какое количество запросов. Это не уникальный пользователь. Это каждый раз, когда вы просто там тыкаете на wallet Prism Space, или на tool, или на Паракалка, идете посмотреть, там, как у вас крутится парамайнинг или хотите отправить монеты? Вот мы сейчас посмотрим, какое количество за последние сутки запросов поступило на адрес Prism Space. Начнем с Северной Америки. Канада 7752, США 175 два запроса за сутки, Мексика 23 000. 219 раз кто-то тыкнул на калькулятор, на кошелек или на призм ту. Неважно. Так, это у нас Мексика, Гватемала, Сальвадор. 4,5 тысячи раз кто-то за сутки натыкал, насмотрел. Никарагуа, никого. Коста-Рика, Панама. Венесуэла 372 раза. Бразилия 9308. Запросов. Перу 27 запросов за сутки. Так, Аргентина, никого. Перемещаемся в Африку. ЮАР 1508 запросов. Мадагаскар 18. Уганда. Уганда. Я там был. Там очень интересные призмачи. Тысяча восемь раз. Они сегодня зашли на Валет. Призм Space или еще куда-то. Нигерия 507. Судан 126, даже там есть какие-то призмачи. Египет 49 раз. Скорее всего, это наши <coughs> туристы сол там что-то делают. Марокко 486. Саудовская Аравия 1662. Аман никого. Арабские Эмираты объединенные 12746 запросов за сутки. Давайте посмотрим, что в Европе. Начнем с Турции. 26 тысяч 504. Переместимся на Балканы. Что у нас здесь? Греция 3415. Греки что-то подзабыли. Македония. Болгария 1200. 1927 запросов за сутки. Румыния 2707 запросов за сутки. Украина 131118 запросов за сутки. Беларусь Четыреста шестьдесят тысяч, почти полмиллиона запросов за сутки. к сайту. двигаемся дальше. Польша сто так пятнадцать тысяч семьсот девяносто восемь запросов. Россия, вот Россия самое интересное 4 миллиона триста пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят запросов за сутки. Что у нас при Балтика? Литва тринадцать тысяч. Латвия Латвии 55,799. Призмачей в Латвии больше. А вот в Эстонии 2627. Очень медленно эстонцы думают о Призм. Но они заходят. Так, финны. 11 тысяч финнов. Финны очень хорошие ребята, любят русскую лодку. Но, видимо, и Призм тоже разбираются, как работает шведы 1000. 246. Швеции, <смех> они достигли коммунизма, там стопроцентный коммунизм, поэтому у них там все хорошо, им призм не нужен. Норвегия, 27. Это лучший уровень жизни в Европе, там, насколько я знаю. 27 запросов всего за сутки. Великобритания, 37 девяносто Многонациональная страна, британцы хорошо используют призм. Давайте в Европу континентальную. Германия, 62733 733. Запрос у нас есть какие-то призмачи в Германии. но во Франции их гораздо больше. Почти 200 тысяч. 199 тысяч призмачей во Франции. В Испании 4743 запроса за сутки. В Португалии 8580. Это хороший показатель Португалия. Ну, и как вы дела в Италии, 3732. Так, давайте... В Азию переместимся. Казахстан. 121 тысяча запросов. Интересно. Узбекистан. 14 тысяч запросов. Так, что у нас? Таджикистан. 2338. А вот в Афганистане, интересно, афганцы не пользуются. Там талибы, видимо, запрещают использовать туризм, но в то же время почему-то в Саудовской Аравии кто-то есть. Это очень интересно. Индия. 15 тысяч семьсот сорок запросов на призм в сутки за последние сутки повторяю китайцы 214 они из-за своего огромного китайского как фаервола великого как-то прорываются и попадают на кошелек призм скорее всего ну-ка друзья северный так корея корея северная корея никого южная 48 запросов за сутки япония 1169 не густо так, что здесь? Вьетнам. 3115. Мьянма даже. Ничего себе. 45 запросов. Мьянме бедные. Наверное, мьянмийские какие-то командоры. Они там бьются с правительством Мьянмы, захватившим их. 45 запросов. Молодцы. Мьянма большая страна. Так, что здесь у нас? Индия. Так. Таиланд 115. Видимо, все русские из Таиланда выехали. Тайцам пока призм не очень понятен. Камбоджа, Вьетнам. Ну-ка, Филиппины. На Филиппинах у нас. Так, 188. Не густо. Филиппинские острова. Огромный архипелаг. Наверное, у них там с интернетом Проблемы. А что же в Индонезии? 31 905 запросов за сутки. по плановой Гвинея ни одного. Очень жаль. Попласы, хорошие ребята. Любят все новое. Встречают самолеты. С аплодисментами. И Австралия 1627. Вот такая статистика по запросам к доменному имени призом Space за последние сутки. А ну-ка вот Исландия. Три запроса. Какой-то исландец, наверное, один зашел в паракалк, калькулятор, кошелек и тул. Молодец, поздравим исландца. Он там на своем острове прекрасно себя чувствует, ждет, когда вулкан его подогреет. В общем, вот такая статистика. Кому это? Я думаю, это всем интересно. Но я не хочу ее обычно показывать. Но что-то вот сейчас зашел. Решил записать видео. Показать статистику. Статистика интересная. То есть, это говорит о том, что призм это всемирная валюта. Она все больше и больше и больше распространяется по этому земному шарику. Я думаю, что скоро мы вообще не увидим белых пятен. А призм будут пользоваться все. Ну, все, у кого есть мозги. А так всем пока. Всего хорошего.